К сожалению, сегодня мы снова переняли это у Запада. Если вы произносите слово отношения, люди думают об отношениях, основанных на теле. Нет, отношения бывают разные. Если это отношения, основанные на теле, то, как правило, через некоторое время интерес к чужому телу угасает. Потому что, по сути, Такие отношения направлены на извлечение удовольствия из другого человека. Если вы пытаетесь выжить из кого-то радость, через некоторое время вы обнаружите, что это не приносит таких же результатов, как вначале. Вы начнете ощущать горечь. Поэтому лучше всего сделать себя такими, чтобы естественным образом вы были радостны и полны жизни. Если вы позаботитесь об этом, у вас будут потрясающие отношения с любыми людьми.